И всем доброе утро, бон bon И я думаю, что наконец-то настало время подвести итоги первой паре месяцев учебы, что произошло, что не произошло, почему так долго не было видео, в общем-то. Сейчас я наконец-то перешла в 11 класс. Перешла я с хорошими оценками, поэтому в эту пятницу, то есть завтра мне предстоит деду диплома. Деду диплома заключается в том, что выпускникам, предыдущего года, и всем ученикам, которые хорошо закончили учебный год с оценками выше 14, и без э, значительных пропусков, без необъясненных пропусков, по которым мы бы не написали объяснительный, э, им вручается диплом, потому что они молодцы и хорошо закончили учебный год. Я не знаю, есть ли какой-то, если честно, эм... Практическая, если какая-то практическая ценность у этих дипломов, но будем надеяться на хорошее. Еще из хороших новостей то, что я наконец-то вернулась к той сфере, которую я люблю всей своей душой, и это радиопрограммы. Где-то около месяца назад мы сделали первую мою радиопрограмму, которая прозвучала здесь, на местном региональном радио э -э, алгорвийском, которая называется «Hadius War». Um... И спустя какое-то время, так как у меня было очень много работы, и началась учеба, и был очень такой переходный, стрессовый момент для меня лично, как-то я отдалилась на вот этой сферы. И буквально на прошлой неделе я получила звонок и предложение о том, чтобы в течение всего учебного года, и, возможно, еще лета полностью взять на себя эту работу, так как у меня есть, благодаря гимназии в ЖЭСК, есть какой-то опыт в этом. Ну и, в принципе, я очень люблю этим заниматься, мне доставляет огромное удовольствие делать записи в студии, брать интервью у детей, у взрослых и так далее. Программы будут сделаны в рамках проекта «Пешкодорт Сонюш» «Кабинет Джувентуд Далбу То есть это своего рода социальная организация, которая, которая помогает детям, подросткам. И когда я захожу в помещение этой организации, там всегда очень много народу, они занимаются очень разными вещами, начиная с каких-то проектов направленных на семью, заканчивая проектами из разряда дружбы народов и помощи в учебе. Что же касательно моей учебы, то прошла первая волна тестов и результаты очень неоднозначные. Есть предметы, как например география, по которой я спустилась на 3 балла, есть другие предметы, как история, в которой я поднялась на пару баллов. Будем надеяться, что это были первые стартовые тесты и потом все пойдет только в гору. Сейчас в эти моменты мы очень заняты таким делом, как работа по географии, что себя представляет трабалью, штуду, группу в нашем случае в Португалии. Это м -м, своего рода наша исследовательская работа в России, только ее обязательный тип. Это что-то типа... Курсовой в университете, наверное, и сейчас, например, мы пишем работу о том, как устроены разные аграрные регионы Португалии, если так можно сказать. И мне достался норт и север, и, наверное, это должно быть очень скучно и занудно смотреть графики, статистики, делать по ним выводы и описания, но мне невероятно нравится. И я себя невероятно комфортно в этом чувствую. Что же еще касается других тем, в которых я себя очень комфортно чувствую, так это то, что я наконец-то, наконец-то вернулась к тому, что я даю уроки детям, уроки по танцам, так как я здесь занимаюсь в танцевальной студии. Видимо, наконец-то я перешла этот лимит от ученика к учителю. И в течение последнего месяца, раз в неделю стабильно, я давала... И буду давать э, уроки детям. И даю уроки детям возраста, с которым я никогда не работала. Это 3-5 лет. И, боже, это такой заряд позитива. Э, когда я пришла на первый урок, я была уверена в том, что я не смогу с ними работать. Мне будет очень тяжело. Но буквально спустя 15 минут я поняла, что это совершенно не так. Это очень много позитива, это очень много энергии. Э, энергии, которую я даю, но потом возвращается в тройном размере, и огромное им за это спасибо. Ну и на этом у меня все с моими португальскими новостями. Muito obrigada pela atenção, até o próximo, чао